привет всем ребят Чего хотел рассказать есть такая штука на ютюбе да когда а, делается какая-то коллаборация мощная и с этого хорошо трафик заходит хотел привести пример а, боя шилова с симоновым который хотят сделать 13 декабря надеюсь состоится действительно интересно с каких позиций это нас вообще должно волновать до да, людей которые хотят зарабатывать на ютюбе а, с тех точек зрения что а, если посмотреть на сергея да то когда пошел конфликт с шиловым просмотры, то есть, хоп, 91 тысяча, хоп, там, организационный момент, это 30 тысяч уже, то есть пошло, пошло, пошло. Больше, чем у него стандартно просмотров, то есть у него, конечно, есть неплохие просмотры здесь, да, но как бы хайп, хайп виден реально на лицо. Вот у Шилова пока немножко непонятно, потому что у него ролики выходят на канале его товарища, Пантелейкин, и, подожди секунду, Боже мой, ну, у Пантелейкина, да, но ну, видимо, видимо у Пантелейкина тоже должен бус какой-то идти Ну вот у него 16 тысяч, 31 но это старые ролики, то есть две недели назад Да, то есть, ну вот опять же, э, пробой с Симоном два дня назад, то есть у Пантелейкина тоже большой достаточно рост То есть то 36 тысяч, да, и тут как бы, соответственно, вот свежий ролик 28-50 То есть рост есть, есть хайп, э, есть, насколько я понимаю, уже интересная такая спонсорская поддержка это очень здорово, то есть такие вещи делать очень классно. Все они поссорились на стриме, сейчас сделают бой, но это для них очень большой пиар для обоих. А, есть у меня немножко инсайдерской информации, и судя по тому, что, по крайней мере, мне сказали, а, все нормально, то есть это не какой-то подставной матч, это реально то есть, вот такой как бы конфликт, который решили устроить, ну, вынести вот так вот на ринг, да, на публику мне кажется это очень классная идея интересная нужно пользоваться нужно делать такие коллаборации в любом случае там можно разрулить эту ситуацию по-разному можно на таком на негативе да можно ставки еще что-то можно очень хорошие бюджеты здесь вывести потому что ну хайп действительно большой сейчас а симонами и ашилови говорят больше всех на ютюбе сейчас нет видеоблогеров которые по упоминаниям их переплевывают последние пару дней вот то есть там старые герои, там Хованский, там Мэдисон, они сейчас вообще, то есть как бы немножко подупали, они сейчас никому не интересны. Поэтому ребята попали в тренд, очень круто и здорово. Нужно, нужно делать такие вещи, нужно делать хайпы. Вот. Что касается, как мы можем этим воспользоваться, да, нужно смотреть, то есть что будет по рекламе у ребят, какие есть варианты, какое есть спонсорство. Мы, допустим, уже занялись этим вопросом еще с утра. Вот, ну это как бы кто интересуется уже кухней, ютуба более, то есть не просто смотрит ролики и мои глазами моргает, а пытается уловить какой-то месседж. Надо смотреть, и конечно нужно перенимать опыт хороших хайповых проектов, в том числе вот таких, они действительно хорошие большой вирусные эффекты имеют. То есть ребята, ребята молодцы, молодцы, интересная мысль. Именно, ребят, я вот с бизнесовой, с коммерческой точки зрения я вам говорю, проект шикарный, шикарный, ну это с моих позиций свое мнение в комментариях, но меня интересует как, просто не, не, не там, как вы к кому-то относитесь, там что-то еще, а именно вот с финансовой, точка, с бизнесовой, то, насколько вам это вообще кажется крутой идеей, и как мы можем какие-то делать похожие вещи, как реализовывать, то есть какие-то идеи таких вирусных тем, которые залетят, было бы интересно почитать.